одноклубники, всех приветствую на отгрузке у нас сразу несколько городов, несколько машин приехало грузиться, одна на Архангельскую область, другая на Россию, остатки ждут своих владельцев и других машин, но из всех этих буксов нам будет интересен букс, который стоит здесь буксировщик представлен на 500 гусенице, шириной 500 миллиметров, длиной базы стандарт полтора, на буксе установлен двигатель Зонгшин, 15 лошадиных сил что интересного, а здесь установлены реверс редуктор переключение передач мы выносим на руль буксировщика букс оснащен ручками с подогревом включение выключение вынесли на руль рычаг газа переключатель реверса этот букс будет использоваться с толкачем мы сделали ему фишку клемму маму папу К сожалению темно и камера не все передает а данный буксировщик уезжает в город онега архангельская область владелец буксировщика есть в нашем клубе будем ждать от него видео и фото всем спасибо за просмотр пока